Пожалуй, один из самых запоминающихся поединков этого соревнования сошлись очень скоростные и очень маневренные бойцы. И Александр Пыриков начинает с уверенной атаки в ногу Так что Сергей Голубев просто не успевает ему отомстить Счет 1-0 Распечатаем не понимаю, как так получилось, но молниеносная подрезка Сергеем Голубым вооруженной руке Александра просто от меня ускользнула, и я заметил только рубящий по ноге. Спасибо второму суде, что подсказал. Обоютка, счет 1-0. Великолепный проход в ноги от Сергея Голубева, резкая смена этажа атаки, забор ноги, так что Александр Пырьков просто не успел попасть по уехавшему вниз шлему. Счет сравнялся 1-1. Не, не подходи перед тамерой, пожалуйста. С моей точки обзора было недостаточно информации, поэтому я доверился второму судье. Александр Пыриков делает отвлекающий маневр левой рукой и успешно амплитудным мощным рубищем забирает подмышку Сергея Голубева, в то время как Серега просто промахивается мимо вооруженной руки. Далее следует попытка отомстить, но Александр вовремя успевает разорвать дистанцию, так что даже не пострадала футболка. Счет 2-1. И только я собираюсь насчет Александра Пырикова зачесть еще одну результативную очку за проход в ноги, Серега его накрывает мощным рубищем в шеймофон. Чуть не упавший Саша Пыриков в ответ отвечает мощным рубищем по шее. Сумбур, свалка, непонятно, зачли обоюдку. Едем дальше. Ты по башке еще раз Интересное исполнение прохода ноги от Сереги Голубева, мощный отвлекающий рубящий замах и рез с внутренней стороны голени. Александр этого, судя по всему, не ожидал и отомстить не успел. Счет сравнялся 2-2. Самый момент, когда проще засчитать обоюдку, чем пытаться разобраться, кто кого сильнее поцарапал. Саша Фыриков в мощном выпаде успешно нейтрализует шорты Сереги, Серега в ответном выпаде успешно дотягивается до майки Александра. Да, со стороны мы видели, что ножи работали и одежда колыхалась, но по обоюдному мнению мы сошли, что это были слишком слабые удары, поэтому не зачет, а обоюдка 2-2, едем дальше. По правилам соревнования, если ты хочешь поприветствовать напарника или выразить ему респект, ударив клинком о клинок, это нужно делать до команды бой. Что сейчас произошло, в моменте никто не смог понять. То ли Пыриков приветствовал своего напарника, то ли он пытался его приманить на вооруженную руку. Уже не важно. Голубев спокойно забирает вооруженную руку Александра, и счет становится 3-2. Едем дальше. С моей позиции наблюдателя была недостаточно очевидная результативность колющего движения Сергея Голубева. Однако второй судья настоял на том, что контакт ножа Сереги и вооруженной руки Александра тем не менее был. А поскольку бойцы сильные, мы были вправе ожидать от них однозначных результативных действий и поэтому сочли это обоюдкой. Александр Пыриков поддается эмоциям и меняет фиктовальную стойку на реверсивную, чем немедленно воспользовался Серега и забирает у него щелчком левую руку. Саша не успевает реагировать, за несколько секунд до конца раунда счет становится 4-2. До конца раунда несколько секунд, и мы уже не тратим время на развод соперников по углам. Сразу сходу в бой, чем моментально пользуется Александр, ныряя в ноги Сереги, и забирает у него третье очко. До конца раунда буквально считанные секунды. Есть еще шанс выйти на ничью и овертайм. Сможет ли? Давайте посмотрим. Но не ж я, не ж могла. Александр, к сожалению, не справился с эмоциями и ломанулся в клинч к Сереге через пропущенную. Соответственно, даже если бы у нас было время и если бы мы хотели расценивать клинчевые сходки по очевидной доминации, здесь об этом, к сожалению, нельзя вести даже речь. Да, Александр колет в спину Сереге, но его локоть при этом абсолютно не работает что не может быть засчитано как амплитудное действие. Для амплитудного действия локоть должен постоянно отходить. Поэтому счет 4-3, Серега Голубев проходит дальше.